Моя мама была достаточно мудрым человеком, и она всегда меня учила разговаривать с пастухом. Что значит разговаривать с пастухом? Это значит говорить с человеком, который владеет той информацией, которая мне нужна. Иногда это начальники, иногда это сведущие люди и тому подобного рода вещи. А вот как только мы начинаем говорить со всеми или с кем-нибудь, вот тогда у нас начинаются, я назову это проблемы, конечно, но в данном контексте здесь начинаются иллюзии, начинаются наши фантазии. Что, это, что я имею в виду? Когда человек не владеет информацией, но... Что-то же он сказать может? И тогда мне сегодня сказала одна девушка очень интересную вещь. Она говорит, вы знаете, я слышала, что мужчины после 50 и так далее. Да, и женщины так говорят, и мужчины говорят. Вы знаете, поговаривают, что... и так далее. А, ладно про женщин-мужчин. А кто-то... Говорит, я не знаю, кто-то мне сказал, что, а, да-да-да, давайте вспомним реальную историю. Так, Вот кто-то мне сказал, да, когда я подавала документы на открытие собственного бизнеса в центре занятости, помните, давали деньги на это. Да, я взяла деньги, но там был достаточно мудрый Пожилой человек, умудренный опыта, который мне говорил, что этот бизнес – фигня, который ты открываешь. Да, он, наверное, был прав. А, наверное, он был прав, что для него этот бизнес – совершеннейшая фигня. И он даже высказывал мнение, которое я говорил. На носках сделать бизнес гораздо проще. Они постоянно рвутся и постоянно э, нужны. Кстати, пробовала на носках, что-то я там столько не заработала, сколько в моем фиговом бизнесе. Ну, это так я шепотом сейчас сказала. Так вот, что я пытаюсь сказать. Либо мы э, собираем информацию от э, тех источников, которые ею владеют, и даже тогда, ведь этот человек умудренный опыт, он уже владел информацией, он же был компетентен в том, что он говорил. И даже тогда, когда мы собираем эту информацию и когда мы спрашиваем людей и получаем информацию, даже тогда наша задача проверить ее. А у нас как? Конечно, если нам это важно. Если нам не важно, можно считать все, что угодно. И что женщины после 50, и что мужчины после 30 там, или 50, и все, что угодно. И даже можно считать, что мужчины – козлы, бабы, дуры. Вопросов нет. Если нам важно именно это, Видите, да, мои жесты? То есть мы сохраняем какое-то свое личное убеждение, и мы не будем ничего проверять. Зачем мне замуж, если все мужчины козлы? Окей, вопросов нет. Но если мы хотим как-то расширить свое миропредставление, то, может быть, имеет смысл проверить. Я часто призываю людей проверять шаблоны. И говоря им про то, что проверяя шаблоны, там столько энергии, там столько ресурсов, там столько удивительного. А, как говаривает Джобс, только дураки считают, что они могут покорить мир. И только им это удается. Возможно, он сказал, как-то не так. Но я запомнила именно об этом. Наверное, потому что себя я называю часто дурой. Более того, когда я начинаю говорить о своих убеждениях, люди меня пытаются убедить в своих убеждениях и мотивируя тем, что я мало жила на свете и мало видела. Я очень признательна всем людям за те комплименты, которые мне ответили и по поводу внешности, и по поводу мало видела. Я очень рада, когда по мне не видно всех тех испытаний, которые пережила я. Это радует, сейчас это радует, тогда было тяжело. Так вот, если вы у кого-то что-то спрашиваете, первый простой принцип. Спрашивайте до тех пор, пока вам на самом деле все не становится ясно. Очень часто, недавно у меня была консультация, и часто мы именно так и делаем. Я девочку спрашиваю. Вот фраза: такое поведение неприемлемо. Тебе понятно? Да, мне все понятно. Я говорю: а такое-то какое поведение? Она задумалась. Я говорю: а неприемлемо это что значит? Ну, то у меня было вопросов больше, чем у нее. А ей уже все было понятно. Так вот, когда вы спрашиваете информацию у компетентных людей, некомпетентных людей, задавайте им вопросы, потому что в это время они заняты только вами. И вообще это очень занятые люди. Мы же видим ситуации, когда людям приходится по нескольку раз в одно и то же заведение ходить, потому что они сразу все не спросили. Понятное дело, что нам сразу все не сказали. Откуда люди знают, что вы хотите услышать? Поэтому мы задаем вопросы до тех пор, пока нам не становится все понятно. И даже тогда есть золотой вопрос. Я правильно понял, мне надо сделать так и вот так. И когда мы услышали ⁇ да ⁇ значит, мы точно поняли. Это первое правило. Второе правило. Записываете эти ответы. Если вам нужны были вопросы, значит, они зачем-то нужны. И тогда, если человек дает вам ответы, выпиваете очень умно, все запоминаете какой молодец! Но на следующий день я больше чем уверена, что большую часть умных мыслей, ответов и так далее в лучшем случае вы забыли, а в худшем перефразировали. Почему это в худшем? Потому что вы будете уверены, что именно здесь и сейчас вам сказали именно вот это. Более того, попробуйте так делать и жить, и будете уверены, что какой-то Васька вам какую-то ерунду наговорил. говорил. А как вообще у Васьки получилось денег заработать? Да потому что он там на свой тренинг собрал 100 человек, по тысяче взял, вот тебе 100 тысяч. Правда же, простая арифметик? Так вот, как говорят умные люди... Самый тупой карандаш лучше, самой острой памяти. Записывайте то, что вам говорят. Ну и третье, то, что я говорила впереди. Проверяйте то, что вам говорят. Да, если вам рассказывают и говорят какие-то вещи, которые касаются науки, юриспруденции, каких-то вещей, в чем вы некомпетентны, проверить это можно. Тем, что вы спросите мнение у нескольких специалистов, и сравните эти мнения. Если вам говорят про то, как все мужчины, все женщины и так далее, здесь придется проверять на себе, то есть заиметь собственный опыт. Почему проверять? Дело в том, что мы сами с собой каждый раз разные с одним и тем же человеком, каждый раз разным. Неудивительно, что с разными людьми люди тоже разные. И тогда а, мы можем проверить, что чиновники на своих местах ничем не занимаются, что депутаты не могут защитить людей, что а, водка расслабляет и решает все вопросы. Знаете, таких вот мыслей ведь очень много. И... У одних одни мнения по этому поводу, у других другие. И каждый из этих людей понимает и знает, почему именно этот опыт у него есть. Я тот человек, который берет деньги у государства и пользуется всеми благами государства. Когда у меня спрашивали мои коллеги, как я купила квартиру, я начинала упоенно рассказывать, потому что это было сложное переживание. Где-то через пять минут меня перебивали и говорили, «О, ну это же ты! Нет, мы такое делать не будем». Да, если вы этого не делаете, это не значит, что плохая система. Это значит только одно – вы этого не делаете. И это истина непреложная. Это та информация, которую вы от себя будете гнать дальше, чем видите, потому что это они должны ворваться к вам в дом и все вам дать. Нет, ребята. Правда именно в том, что это вы должны взять то, что вам нужно. Взять ту информацию, только информацию, не результат, которая вам нужна. Сделать то что с этой информацией связано, и получить результат, который вас устраивает. Если вы получили результат, который вас не устраивает, что-то не так во всех этих трех звеньях. Так что, как говорила моя мама, разговаривайте с пастухом. И очень здорово, если вы станете пастухом в своей области, в своей жизни, в своей семье. И это не значит, что вы должны выбирать, кто в вашей семье главный. Нет. Станьте пастухом в своей роли. Пастухом, как мама, пастухом, как жена. А пастухом, как муж, будет ваш муж. Или пастухом, как отец, будет ваш отец для этих детей и так далее. Попробуйте подумать, ибо тот, кто владеет информацией, поговаривает, что он владеет миром. В начале было слово, ничего не напоминает.